Ай, молодец, красавец! Ай, красавец! Давай, давай, давай, давай! Давай, давай, давай, давай, давай! О, как стал винтить! А, винтить как стал! Весь зимородок! Полетел, полетел! Ну, опа! Ай, красавец! Ну давай, зимородочек! Ай! Пошли первые молодые. О, как винтит. О, как Сиза начал. Ну, давай, молодой, давай. Ну, облеты первые. Ой. Ну молодой, ой, молодец, молодец, молодец. Самчук будет. О, подниматься стал. Голубок будет. О, сиза, их не хочет, боится отрываться. Давайте садитесь, молодцы, огурцы. Все, весна пришла. Уже тепло. Кто-то уже начал гонять голубей. Четверо, которые в декабре потерялись. Вернулись. Видимо, держали их до последнего. Думали, что привыкнут к чужому дому. Нет, вернулись домой. Молодцы. Еще девять которые поднялись в точку не вернулись, посмотрим, может быть вернуться. Ох, сизы лопатят. Дома, видать, роднее. сиреневую помазал хвост красным проверить надо ее что-то она стала как-то играть интересно сейчас посмотрим вот османочка начала переворачиваться какая-то стала интересная пять голубок на проверочку Пивесизы, пепельная, сиреневая и тасманка. Ястреб пришел, сапсан пришел. Вот дурня, куда поперли опять, а? О! Когда вы придете. Что за манера такая, а? пока не увидишь, что последняя сила не будет спускаться. Конечно, хорошо, но это слишком самоуверенно. Такую вот дурную кровь и вливаем в них, потом сами нервничаем, переживаем. Как можно вот так час ждать, когда это сядет, а? Усталая, но все равно тянет. Игра какая резкая. Давай, садись. Прошло еще немного времени. Много. Когда уже она успокоится, уже зла не хватает. Вот так вот она. Скрипачка это играет на нервах. Вот такую кровь мы и вливаем в своих голубей. Потом сами же и от этого страдаем. Ну роднуся, ну хватит, а давай садись уже. Садись уже, уже надоело ты меня уже вот со своей неугомоной. еще немного времени. Я занят. И опять поперла. Будем ждать. Еще немного времени прошло. Еще есть у меня немножко терпения. Ну, родная, давай. Улетела, а? Давай, давай, давай, родная. Давай, садись. Я уже все о тебе знаю. У -у -у. Уже нету у тебя сил. Знаю, что ты устала уже. Молодец, молодец, красавица. Садятся эти отмороженные голуби. Сил нету, все равно играет. Садятся, сейчас может опять сорваться, опять улететь высоко, выше среднего. Что я и говорил. Ну, садись, садись, родная. Давай, прощальный столб и садись. Уже сил нету, села. А, но неугомонная, красавица моя. Давай, давай, давай. Уже там голубь белый глотку порвал себе, укает, гудит там во все, она все летает, да? Летяга. Но ничего, рот не открытый, крылья чуть чуть свисло.